На ЧГТРК «Грязный» показали целый репортаж, посвященный этому 15-летию. Давайте посмотрим просто небольшой отрывок из этого репортажа, на котором видно, как Рамзан Кадыров плачет в то время, как повязывает значит, этот пояс с кинжалом его сыну. Честь, и достоинства, силы, мужества, иншаллах. Потому что это то, что призывает великий путь Ахмата Хаджи, возрождения, сохранения обычаи традиции чеченского народа, это является составной частью чеченского народа. Это небольшая, небольшой отрывок только из, этой, из этого репортажа. Он длится на самом деле очень долго. Они там, каждый говорит какую-то вступительную речь. Этот значит дядя Рамзана Кадырова, брат Ахмата. он повязывает этот пояс с кинжалом этому значит Эли. И говорит, что это вот какой-то такой обычай у чеченцев, значит, что мы повязывая вот этот, значит, кинжал, там что-то человек входил в взрослую жизнь, и вот у нас так всегда делали, и мы типа возрождаем эту традицию, потом ему надевают папаху, потом еще какой-то кинжал ему дарит вот этот самый старший Кадыров. За всем этим наблюдает Рамзан, отец этого парня, и пускает слезу. И это все показывает нашему народу как пример, Возрождение наших обычаев и традиций как, как хороший пример, которому теперь должны следовать все мы с вами Теперь, когда нашим детям будет исполняться 15 лет, нашим сыновьям Мы должны делать приблизительно то же самое вот Для этого нам показывают а, этот пример Субтитры создавал DimaTorzok